Всем привет, с вами я, Russian Dale. Сегодня мы будем играть в игру под названием... Outlast... Короче, Outlast, да, вот. Будем играть на сложности нормальной, потому что я нормальный, а не психопат. Играть мы будем за... Хотя, кому Ой, я это рассказываю? Все давно прошли эту игру. Один я такой умственно отстал и решил пройти ее в 2020 году. Ну... Ну, проходите, в принципе-то я не собираюсь на самом-то деле, я просто запишу на одно видео. Я тут русификатором пользуюсь. Хотя он был уже автоматически установлен в этой версии, хотя это пиратка и не платил, Но, Неважно. В общем, да. История повествует нам о том, что репортер по имени Майлз Апшер, короче, как дебил, сунулся в какую-то больничку, в дурку, ебать, э, вот, и, короче, его там за жопу схватили монстры, и хотелось бы подумать про хентай, но нет, там такого не было, его просто расстреляли в конце. Да, даже я наизусть знаю всю историю, там что-то еще с призраком связано. Ну, ну вначале, сначала все так на самом-то деле мирно происходит. Типа просто психбольница и так далее. Потом под конец хуя призраки, блядь. Не ожидали, да? Mm. Вот. И весь геймплей игры строится на том, что мы будем ходить тупо с камерой и с ночным видением. Вот оно. Вот. Зачем я это рассказываю? Все равно будет всем насрать, типа, потому что только такой аутист, как я, играю в Outlast в 2020 году. Но я это уже говорил. Поэтому погнали. Пути у нас обратно все равно нет, поэтому пролезть-то уже за... Ну, я так понял, тут ничего нет, поэтому я буду просто наслаждаться всеми минутами из игры. Также присутствует, я так заметил, паркур. Ну, естественно, я тут не пройду, потому что я такой тупой. Так, окей. Вообще, я бы. я давно хотел поиграть, но не пройти, а так тупо посмотреть, что за это дурка и что там происходит. Я знаю только тут одного монстра, этого призрака, который появляется под конец игры. Вот. И знаю жирную лысую свинью, которая будет тебя вроде преследовать на протяжении всей игры и давать тебе смачные апперкоты по голове. Вот, а весь геймплей Outlast Last 1, я знаю, что заключается только в вентилях, кнопках и переключателях. Ну, в общем, да, очень интересно. Стандартный квестовый набор. Вот. Что, я не знаю, зачем вообще Майлз Апсурд двинулся в эту дурку, и вообще, типа, нахер ему это надо? Ну хотя он репортер, ему вдруг ему надо было. Это должным образом все равно никак не объясняется игрой. Может, я объясняюсь, это я просто такой тупой, ибо я проходил эту игру на Ютубе. Вот сейчас уже прохожу, собственно, и вы будете смотреть, как я играю. Если кому-то интересно, какой-то школьник играет в хоррор, ну, типа, окей. Так, а как мне слезть-то? Ну, ладно. Я просто хотел, типа, тупо перепрыгнуть, но я так понял, сейчас мы будем применять навыки паркура и залезать в окно. И, скорее всего, это видео, ну, будет примерно, не знаю, 30 минут. Ну, в принципе, как обычно, среднестатистические видео на моем канале.. Что ж, удачного вам тогда просмотра там, я не знаю, а так я буду тупо болтать и комментировать свое скучное прохождение. Даже не прохождение, а просто геймплей. звуки нагнетания, это очень страшно. Боже, опять потух свет. Ну меня, конечно, это еще в реморс как бы не напугало. Так и здесь не напугает, так как, ну типа да. Так, а как мне. Как мне камеру достать? Там же говорилось что вроде на их что-то нажать или вообще не говорил. Ладно, мы как настоящие люди настолько же тупые будем искать выход в темноте, хотя я уже нашел, ну и ладно. В общем да. Игра дает на самом-то деле не то чтобы типа ну очень страшно и игра как бы дает на себя скорее не всем вот этим вот происходящим в больничка а именно своей отвратности то есть как выглядят монстры и своей атмосферы хотя идет на самом деле ноль потому что каждый может себе вряд ли если бы я такого главного героя увидел ебать то я бы обосрался бы давно, Ну это что за... Я не знаю. По-моему, вот самый главный псих этой дурки. Буду дуркой выражаться только из-за того, что псих больницы, ну, кто так вообще выражается в 20 году. В общем, да, мы нашли какие-то документы, но читать их все равно не собираюсь, потому что кому это надо. Видос все равно, скорее всего, будет 30 минут, а алё, открой там... Это мне тоже надо. Ну и пошел тут в задницу. В общем, да. Так, вентиляция. Ну, это, в принципе. Ожидаемо, на самом-то деле. Я давно к этому привык и в 2012 году. Была такая игра The Amazing Spider-Man и The Amazing spider 2, где ты э, считай половину считаю времени игры лазил по вентиляциям и бил рожи врагов. Я это считаю всем чем могла попасться эта игра. Дайте мне sana, рассказать нормальную историю, а то за это я не знаю. Так, какник? Так. Окей. Здесь документа нет. А замет. Так, убери это. А, да убери. Так. А как мне собственно, камеру туда достать? Не говорится только как дверь закрыть, да и ночное видео не включить. Либо я такой тупой и просто прозевал момент того, как там говорилось, типа когда сать камеру. Ладно, пойдем в темноту. Настоящие русские всегда, всегда идут в самые темные, потаенные углы. Правда, все равно нихера не видно на самом-то деле. Они перебили нас. Ну, мне что-то насрать. Варианты с ними нельзя бороться. И что? Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы. Вообще можно так бы хорошенько просто тупо разбежаться и в окно просто вылететь и свалить все на несчастный случай. Ну или там я не знаю плоскогубцы те же найти просто тупо отсоединить вот эти решетки на окнах и считай все можно сбежать нормально. И считай, все, класс один проден, но поскольку разработчики такие энтузиасты, то они решили сделать весь геймплей игры на том, чтобы мы бегаем от каких-то мудаков, которые бегают за нами с палками и пытаются нас хорошенько ею уложить, но. бывает, что. Паразиона. Ты себя ты видел, свинья? Я поросёнок? Я даже на поросенка не похож. Ты на, себе, на себя в зеркало вообще видел? Если бы он бы увидел, он бы сам обосрался бы. А это еще кто? Мужик, который свалился с третьего этажа. Вот кто. Я понимаю, Всевышний послал мне апостола. Да тебя два... Тебе? Нет тебе никто никого не посылал могли бы только только на три буквы послать но это все что тебе могли послать гениальный юмор я знаю хотя я и даже шутить не стараюсь на самом-то деле для камеры Или у меня ее нет типа или она есть я просто не сразу типа пока я лежал как в труп на земле мне просто ее положил обратно, это освещение в карман. Было бы, конечно, здорово. А, а как ты камеру? Так, окей. А... Черт, ну, по-моему, половина этого видео идет на то, что я буду, я не знаю, мучиться с этой камерой на самом-то деле. Хотя там, типа, что с этой камерой можно включить её, ночное видение, там, зарядить. Всё, что я знаю об этой камере, ну, это, по-моему, все, что с ней можно сделать в этой игре, по крайней мере. Мне так кажется. Потому что я вот ласт не так... Ну, и не такой фанатик, на самом-то деле. Мне как-то всё равно. Вот. Там какой-то мужик бьется в дверь, ну и ладно. Пойдемте в эту комнату, вдруг тут есть, я не знаю, хоть что-нибудь, что, что можно... может мне помочь отсюда выбраться. Хотя я уверен, что.. А у нас вообще можно, типа, как бы вроде за 2 часа пройти или за 4, я не знаю. Ну, это примерное время. Я бы на самом-то деле прошел амнезию, потому что я в нее тоже не играл. Я только смотрел летсплей от PewDiePie, и как раз-таки от этих летсплеев с PewDiePie я и познакомился с данной серией игр. Ну, именно не с Outlast, а с... Естественно, с амнезией Тут мужик умер. Да, походу переелшего мы. Пересрал. Так. Ну, тут карти... Ну, какой-то даун изображен, я не знаю. Ну, понятно, кто создавал э, эту психушку. Явно тоже нагло больны люди. Такой же, как и главный герой, который, я не знаю, не просто гений, чтобы сюда сываться. Документы заберем, естественно. А, что мне, естественно, тут надо? Типа, пришел какой-то священник, посмотрел на меня мертвого почти и сказал Мне послали апостола. Ладно, мне надо допетрить, как мне надо включить камеру, а не как быть апостолом. Кстати, какой апостол, я, я какой-то <свят> дебил. Ладно, давайте посмотрим в управление, потому что это явно затянется надолго. Не именно то, что я буду часа три, наверное, листать управление, хотя может так оно и будет. Так, я фото включить на ночное видение? но ну, это понятно, а как мне камеру-то это? А, во! Ха. Мне даже, в принципе-то, и управление не понадобилось смотреть. Так, может, так. вот. Еще допустим. Давайте посмотрим в углы, потому что это самое веселое в этой игре. Хотя тут, на, на самом-то деле, трудно обосраться. Можно, конечно, дернуться, поскольку я один из таких людей, который. Так, стоп, что. Ага. Понятно, мне нужна карточка, ну, естественно. Вот. Короче, поскольку я не один из таких людей, который, типа, именно боится что-то, что. Не знаю, выскакивает из темноты. Хотя, конечно, если в игре там, допустим, не знаю, хоть. Два часа не было чего-то происходящего Это, конечно, будет наоборот что-то пугающее Ибо, допустим, если в игре было продолжительное время очень тихо То это, наоборот, даже играет в игре плюс э, Ну, будет, типа, как плюс, на самом-то деле Если только это... Всё забыл сказать-то Пока давайте под мою голову, может... Упал Малив, мой нежный гель. Чего? Я, по-моему, совсем курился на самом-то деле. Ибо играть в подобные хоррор игры это э, просто удивительно. Вот. Там сидит какой-то лысый мужик. Так, окей, надо, наверное, к нему найти какой-нибудь доступ. Это, кстати, может быть и тот священник, хотя я могу и ошибаться, на самом-то деле. Но, как меня на самом-то деле, не, не знаю, наскучила эта игра. Единственное, что здесь можно делать, это пройти по темным комнатам, и то, если это надо. Почему я так вечно делаю? Наверное, потому что я привык, типа еще также ударился локтем хотя кому-то вообще интересно то же самое что сказать что я сегодня картошку поел но сегодня я не ел потому что я ел что я за весь этот день только суп. ну и ладно ну, вот это вот как раз таки я и использую Подам... О, кстати вот тот лысый мужик ну ну, может его по стелсу можно вырубить Будет, конечно, интересно, но, по-моему, он и так уже почти на... за гранью жизни и смерти. о чем-то Волан-де-Морта, если, конечно, он бы, я не знаю, типа, еще бы ко мне своим лицом повернулся бы. Было бы прям стопроцентное подтверждение того, что это был бы Волан-де-Морт. А вот, походу, и Гарри Поттер, правда, он какой-то облысевший немного. Тут, видимо, Рон Уизли, который, не знаю, с ним что стало, и ему, видимо, раскрашили череп молотком. Так. Ну и тут, естественно, надо пролезть. Так. Давайте посмотрим, кто темного, и вдруг там что-нибудь найдем. А если и не найдем, то не найдем правильно. Да и эту дверь тоже открыть нельзя. Так, окей, я тут искал вроде карточку. Визитную мою. Ладно, нет. Я искал ключ-карту, но. А вот она, как раз-таки. Отлично идет сохранение. Можно теперь валить обратно к той двери. И кстати, знаю, что там будет за момент. Я, конечно, отчетливо помню, что на том моменте появится как раз-таки снова этот жирный кабан. И него, от него надо будет спрятаться в шкаф. Но это единственное, что я помню от того момента. Там вроде было что-то еще. Давайте пропрыгаем, потому что это самая, наверное, веселая часть игры. Типа как тимапы в Майнкрафте, на самом-то деле. Мужик, давай. его Кого именно? Кого выключить? Придурок. Кому помочь? Придал? Ну хотя с его лицом туда. А да, если я на тебя так напрыгну, тебе будет приятно? Забился в угол, вот смотри. Вот видишь, я на тебя прыгаю, тебе приятно? Вот ты уселся тут. Вот мне очень приятно, когда я на тебя прыгаю. Думаешь, мне было приятно тогда, когда ты на меня напрыгнул? С своего, так сказать, кресла-качалки. Ну, не качалки, конечно, но какая разница, в принципе-то. Да? Просто кресла-качалки, они... Так, стоп, по-моему, я вообще не о той теме говорю. Ну, вы должны быть не удивлены, какому дерьму на моем канале, потому что мне больше нечего говорить об этой игре, ибо все, что мне надо, я уже узнал, на самом-то деле, и концовка я уже знаю, что там Майлз Апширы расстреляют, но в итоге не расстреляют. Еще знаю, здесь есть дополнение Уистл Блоуэр, или как оно там параш называется. В общем, да, которое, кстати, вроде большинству боль... даже больше понравилось, чем именно. Первая часть алфаста, но я не пробовал. И пробовать не собираюсь, потому что не впадло. Так, э, дверь закрой. Э, нет, ее заново типа закрыть нельзя, ну и печально. Наверное, вот даже на этом моменте надо спрятаться в шкаф. Ну или не на этом. Э, так, вот. Окей. Мы что-то вот прописываем. Я не знаю, что мы делаем, что он делает. Что ему вообще надо здесь? Вот, освещение. И, и... Новая цель. Перезапустить генератор в подвале. В каком подвале, никто не знает. Но, по-моему, вот тот момент, когда надо спрятаться в шкаф, чтобы меня... ...хорошенько так не огрели свертухи и... и ...не... и не знаю, чтобы я не... ...ближайшую стену. Привет, я тебя давно ждал. И я, в принципе, знал, что ты приешь, потому что... Вот ну, там вроде будет еще момент погони с ним, типа, когда ты будешь по вентиляции от него лазить. Но это не точно. Потому что я тоже не помню. Вот. Он, в принципе, заскриптованный как хер, и я, если бы даже спрятался. Тот шкафчик, он бы меня все равно не нашел, так как он бы посмотрел в этот шкафчик, в котором я сейчас, но и пока я в этом шкафчике, поэтому я заглянул в тот шкафчик. И знаешь, что объяснил. Вот. Но это все, что я могу сделать. Ибо в таких хоррор-играх спрятаться в шкафчик, это максимум, что может главный герой. Ибо именно, кстати, амнезия заразила зародила, зародила э, как раз-таки тот жанр игры, где главный герой просто немощный ублюдок, который с фонариком больше его черепа, которым он бы мог свободно, я не знаю, взять и проломить ее голову любому монстру на данной планете, но нет. Он бегает с этим фонарем э, по определенным территориям, своим там, я не знаю, по, по своему дому, забыл там, я не знаю, носок и он его теперь ищет, вот, и, типа, за ним охотятся, я не знаю, бабайки всякие, и с этим фонарем, да, он, короче, ходит. И в итоге, короче, вот, сколько я раз уже сказал слово «короче», ладно, неважно. И вот, в итоге, короче, я просто не могу без этого слова, я так понял, ну, ладно. Вот. Амнезия зародила... Именно жанр таких хоррор-игр, где главный герой очень немощный и ничего не может сделать, потому что у него тупо фонарик есть, которым может посветить. Да, это был, на удивление, не Слендермен. И Это, если что, про него вроде первая игра. Вроде, потому что я довольно давно не играл в игры по Слендеру. Uh, вот. Для запуска генератора включить... Ладно, не важно. Эээ, так. Окей, для запуска генератора надо включить что-то две штуки. Две штуки чего именно, я не знаю. Может, конечно... Ну, хотя я подозревал, что в Валд именно вот будет это параша, по потому что... Ну, все вроде говорили, что в Аутласте единственное, что ты можешь, это переключать что-то, там, нажимать на кнопочки, дергать за рычаги и дергать свою пеструн. Ладно, нет. Просто убогая шутка, я знаю, спасибо. Кому я это сказал, я не знаю. У меня очень тяжелая шизофрения, если вы не знали. Настолько тяжелая, что я настолько тяжелый, что я не знаю. Ну, в общем, да спрячемся в шкаф, потому что такое ощущение, как будто здесь что-нибудь, сейчас какая-нибудь пора случится. Это в 100% случаев. Я нажал какую-то кнопку, и, видимо, именно вот эти кнопки надо найти. Походу, где-то есть еще и вторая. Вот тут батарейка для камеры есть. Вот, спрячемся в шкаф, потому что у меня плохое насчет этого предчувствия, ибо сейчас может прийти что вот, и в итоге это может вылиться мне в то, что из-за... Здравствуйте, вы, вы откуда? Ну, я слишком рано на самом-то деле вышел, но, допустим, он меня не заметил. Допустим. Так, может ты от меня уже отстанешь, Бегать Бегай тут своей доской в руках. Мне бы от него оторваться На самом деле, я не знаю Но можно, конечно, постараться где-нибудь найти кровать Я не знаю, что в этой игре и Кровати Где можно... Ну, да, вот она, кстати Хотя это даже не кровати а Какие-то оболсанные матрасы И именно Заготовка для таких более больных Ну, короче, заготовка Кровати для больных Не знаю, типа я знаю, что у всех больных, типа, в конскамерах, в, в камерах, короче, все обклеено какими-то матрасами с санами, чтобы они там себе голову не сломали к черту, вот. Но, не спрашивайте, откуда, конечно, я это знаю, может, я и сам был дурке. хотя, по-моему, незаметно. То, что я повторяю несколько раз э, слово, короче, не знаю, раз сто, наверное. И убегаю от этого мужика. Я так понял, можно уже, типа, бежать к этой кнопке. Но мне сначала надо оторваться от этого лысого из Бразерс. Потому что он мне покоя тупо не даст. Раз. А, во. Вот рычаг, кстати. Мне надо рычагин или кнопки. Да хер его знает вообще как-то. бегаем от него по... Что это вообще? Типа, канализационные... Канализации? Чего? Сам не в курсе, ну ладно. Канализационные канализации? Ну, только я могу такое говно произнести. Потому что... Весь мой речевой запас, это просто, я не знаю, ограниченные пять слов. Вот в том-то дело, что они именно ограниченные. Настолько, сколько им мой мозг. Привет. Ладно, я понял. Ты не настолько тупой. Давайте перезарядим камеру, я правда ни не вижу. О боже, когда ты от меня отстанешь... Ой, лысый мужик. Ой. Ну, пошел в жопу, для кого я старался. Ну, точно и не для себя, на самом то деле. Я как-то, мне, на самом деле, насрать на него было. Я даже не испугался. Просто был такой элемент неожиданности. Мы еще все зануру, что ли, проходить? Или... Чего? Да, ха Окей заново заново убер паркур а вот кто это кто там сказал а, -а, а я как дебил подумал что тут просто тупо никого нет раз уж ничего не, не прогрохотало так сейчас мы делаем быстрый спидран так две этих кнопки есть значит еще надо рычаг нажать я так понял идем все не сюда и <смех> бежим от него от этого я не знаю кто какой это какой-то лысый мужик с палкой ходит за мной бегает и пытается меня убить но это в принципе не удивительно это аутлан и да чего пошел куда пошел сам пошел а если я за дверь спрячусь да он такой тупой ну хотя он в принципе хотя Ненадежный способ спрятаться за стеной, на самом-то деле. Ой, за стеной, за дверь, господи, за какой стеной. Нет, было бы еще лучше, если бы вообще не проходил эту игру и все время проторчал в том же шкафчике, как, допустим, в том же Монструме, где, считай, все, что надо для прохождения, взять сначала выйти со спавны, пойти на верхнюю палубу, найти шкафчик и в нем запереться. И не считать, Хотя, может, я, конечно, не ошибаюсь, но... Хотя, конечно, не ошибаюсь, не успею. Ещё один призер. Это... Осторожно, стелс-паркур. Он... В смысле, стелс-паркур, так батарейка. Ну, вернее, батарея целая, да. да. Ну, ты за твою мать даже не пугаюсь этому у меня даже капс да как раздражает мне кстати тут рычать находится вот немного а то надо было, я не знаю все это быстрее как-то сделать хотя мне даже это на пользу идет все -вс время препровождения я проведу именно с этим мужиком мне ничего не делают <связать> ничего не сделать мне меня... а вот кстати рычаг ебой теперь надо короче бежать к той к той кнопке <связать> привет ай господи ладно не такой тупой но в принципе бежать от него надо удруду под стол ну уже такой умный Ну да, он скорее всего сюда не заглянет и типа тупор пробежит на самом-то деле. Ну так вот. Надеюсь он ушел уже, потому что... Потому что да, он меня реально измотал весь. Так вот. О, э о господи, я сначала не понял, что за говно. Да Пошел ты в жопу, как ты меня вообще увидел? У него ночное зрение, у него сразу, у него не глаза, а такие же камеры, как у меня с ночным видением. Так, рычаг я уже... Так, тогда бежим уже кнопки, а то я что-то как-то уже заболтался, что забыл. Вот. Так, ну сначала оторваться от этого мужика, а то пока я буду нажимать... Пока главный герой нажмет эту кнопку, естественно, меня палку уже вовсю всю уничтожат и просто и сделают из меня, э, допустим, ничто из меня не сделают, но в общем, да. До свидания, я, я все побежал от тебя, я наконец-таки врубил этот источник энергический, энерг... источник энергопитания, вот. Я что-то за, э, затупил. Перезряем камеру и. И идем. Наконец-таки, на этом моменте, ну, типа там. Установил энергию, значит, буду с вами уже и прощаться. Сейчас тогда в главный холл или куда я там хотел. Ну да, в главный холл что мне надо от этого всего Хотя я даже не бомбил и не испугался ни разу. Был, конечно, такой немного удивить удивленность такая небольшая но ну, это все что все чем меня порадовал первый outlast в общем короче с вами был я russian Dale. подписывайтесь ставьте лайки там да всем пока там не срите не не прочее короче да пока.